Доброе утро, фрау Лосберг. Доброе утро. Как чувствует себя малыш? Спасибо, хорошо. О -о. А у нас большая радость. Мы скоро уезжаем. В Лейпциг? Нет. Домой, в Латвию. А, -а, -а. а не боитесь дороги? Нет, что вы. Так хочется, чтобы Эдгар поскорее встретился со своим дедом. Я понимаю вас, фрау Лосберг. Это нам, конечно, жаль расставаться с вами. Луиза так вас любит. Я обязательно ее навещу. Пожалуйста. Они не согласны с вами. Это не, это не их дело. Но... Не их это дело, я говорю. Я не могу держать столько людей, когда сам сижу без сырья. Диалог. Да. Да. А, алло, Рига! Алло. алло, вы меня слышите? Да, да, слышу. Но это чревато беспорядками. Так вот, увольняйте и в случае чего непременно вызывайте полицию. Все, я заканчиваю. Скоро приеду сам. Я вас понял. Фу. Черт. <гать> Новые неприятности? Да, уж хорошего мало. Вот видишь, Рихард, надо скорее ехать. <гать> а у тебя на все один ответ. Между прочим. Подержи, пожалуйста. Все не так просто. Ты же себе не представляешь, что там сейчас происходит. Ну, тем более, надо торопиться. Я очень тревожусь за отца. Ну вот. Еще аргумент. А я не уверен, что ребенок может выдержать такую дорогу. Мы уже ведь решили. И не надо больше об этом говорить. Господин начальник, большая неприятность. Что такое? В 48-й камере, находившийся в предварительном заключении Янис Милаус скончался. Как скончался? Когда? Видимо, ночью. Обнаружено только что при утренней проверке. Это же скандал. Вы представляете? Сейчас, когда на всех углах говорят о несправедливости и произволе, такой случай. Кто вел последний допрос? Когда? Позавчера днем, следователь Спрудж. Спрудж. А так какого же черта? Вы сразу не отправили заключенного в больничный корпус? Вы не дали такого распоряжения. Я подумал, что... Что вы подумали? Спроуджа не знаете. Ты заключенный жалоб не подавал. Врача известили. Сейчас будет сделано. И вы стойте. Что, вы совсем одурели? Сообщите пока только полицейскому врачу. Вы меня поняли? Иначе я не смогу вас оградить от неприятностей. Доктор Лора. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как тюремный врач, должны спасти одного несчастного человека. Я боюсь, что на все раз даже сам Иисус Христос будет бессилен ему помочь. Смерть наступила 10 часов назад. Вы меня не поняли. Спасти надо следователя Спруджа. У него двое детей и жена, учительница. Словом прекрасная семья. Вы представляете, как они будут переживать, если господина Спруджа отдадут под суд? Но у покойного, по-моему, тоже была семья. Начинать судебное разбирательство. Из-за чего? Вы отлично знаете, что пытки заключенных строго караются законом. Вот именно. Господин Спрут сам очень переживает этот трагический случай. Но что поделаешь? Думаете, работать следователем сегодня легко? Коммунисты прекрасно знают все наши законы и поэтому наглеют с каждым днем все больше и больше. Но тут видны следы ударов. Я уверен, что вскрытие это подтвердит. А об ударах теперь трудно говорить. Они были вдвоем, один, к сожалению, умер. А следователь Спрудж категорически заявляет, что он к арестованному не прикасался даже пальцем. Чтобы вам легче было ориентироваться в этой сложной ситуации, я вам скажу, мы труп уже предъявляли полицейскому врачу. И знаете, какое его заключение? Причиной смерти является врожденная сердечная недостаточность покойного. Да, да. Да, но... Но... Но при вскрытии мы наверняка найдем внутреннее кровоизлияние. Я убежден в этом. А вы не допускаете, что арестованный сам мог упасть? Удариться обо что-то? Господин доктор, вы только что сами подтвердили, что смерть наступила ровно 10 часов тому назад. А следователь Спрудж закончил допрос еще на четыре часа раньше, так что следователь никак не может быть причиной смерти этого агента Москвы. И что вы от меня хотите? Мы, господин инспектор из политуправления, я, вы, все мы, так сказать, тут члены одной комиссии. И, все-таки, знаете, мне... мне очень трудно понять методы следователя Спруджа. Это вы верно сказали, господин доктор. Я с ним уже имел серьезный разговор, и мы будем говорить еще. Добрый день, господа. Добрый, Добрый день. день. Нам переодеваться? Да, да, конечно. Сейчас начнем. Прошу. Ну вот, доктор. Халаты там. Наконец-то и ваши коллеги из полиции. Можете начинать вскрытие. Хм. А. Да, я всегда говорил, господа, что вы, врачи, настоящие герои. Работать при таком запахе вы не допускаете, что ваш врач при вскрытии снова ударится в рассуждение о насилии? Нет, он слишком умный человек. Бездарный, но умный. К счастью, понимает, что кроме тюрьмы ему нигде не найти работы. Ну что, зайдем ко мне в кабинет? Помоем руки? Прошу. Только потому, что у тебя такая фамилия, Калнынь. ты не латыш, ты продажная шкура. Тебя эти русские платят. Вы все у них на жаловании. Какой интересного валюты они с вами расплачиваются? Рублями или латами? Вот из-за таких подонков... А вы же подонки! Только мутите свои грязной пропаганды голову честным людям. Я должен копаться в этой заразе. Марать себе руки. Дохнут вот в этой жаре. И мало того, еще имеет кучу неприятностей. Негуманное поведение, несоблюдение норм, допроса. А как будто я здесь допрашивал честных людей. Они всякую красную сволочь. Ничего. Гнида. Я тебя пальцем не трону. Ты у меня сам сдохнешь. Итак. Начнем. Допрос по всем правилам и юридическим. Нормам. Разрешите представиться? Я следователь политического охранного отделения города Риги. Моя фамилия Спрудж. Спрудж? Так это вы. Да, это я. Значит, начинаем расследование Не по начинаем. делу. На этом мы закончим. Вывели следствие по делу Акминокса. <гаду> да, я. Хорошо, что застал тебя дома. Здравствуй. Здравствуй. Надо серьезно поговорить. Сейчас. Что, новое увлечение? Радиотехника Старина, гвоздь современного прогресса. Мне сейчас не до прогресса. Оторвись на минутку, действительно серьезный разговор. Говори, я слушаю. Ну так слушай. Твой биллинг оказался порядочной скотиной. Странно. А ты произвел на него хорошее впечатление. Он тобой доволен. Плевал я на его впечатление. Я ему не шпион, чтобы таскать в зубах всякую информацию. Расти, но ты на это согласился. Да, согласился. Но только ради того, чтобы получить гарантии для Латвии. Подожди. Биллинг дал тебе и твоей группе совершенно конкретное поручение. Что тебя смущает? Меня смущает то, что со мной обращаются как с платным агентом. А я патриот своей Родины и честный фабрикант. Мы этого не забыли. Но и ты не забудь, что Германия воюет. И любое сырье мы можем продать за границу в порядке исключения, только самым искренним друзьям. Первую партию вискозы твоя фабрика уже получила? Получила. Получит вторую и третью. Ты можешь все-таки оторвать себя от этого ящика? Подожди-ка. скотиной. Странно. А ты произвел на него хорошее впечатление. Он тобой доволен. Плевал я на его впечатление. Что за шуточки? Нет, старина, не шуточки. Скоро мы научимся эти вещи упрятывать в портфеле, в портсигаре. Пуговицы, Кольсон. Разведка должна знать о человеке все. Даже то, о чем он говорил ночью с женой. Или как сейчас, с другом. Надеюсь, ты не собираешься развлекать моим голосом Биллинга? Говори, я выключил. А, а что, собственно, говорить? Сам знаешь, что происходит в Латвии? Да, знаю. Пока я тут сижу, занимаюсь вашими конкретными поручениями, там творится черт знает что. Я уже не власть, а над своей собственной фабрикой. Ну что же ты хочешь от меня? Помоги встретиться с Биллингом. Пожалуйста. Но ну, не знаю. Думаю, что у него сейчас более серьезные заботы, чем твоя фабрика и ваши гарантии. А это, возьми-ка на память и заруби на носу, дружище. Нынче такие шуточки все больше в моде. Но не везде тебе эти сувениры будут дарить. Мальчик спит. Я бутылочку для Эдгара положу в сумку. Хорошо, хорошо, фрау Шульц. Чтобы все было под рукой. Спасибо вам. Как жаль, что вы уезжаете. Господи, уже скоро три. Куда Рихард пропал? Не волнуйтесь, фрау Марта. А эти вещи в чемодан можно? Да, конечно. Мне так неловко, фрау Шульц. Ну, зачем вы поднялись? Как я могла вам не помочь, не проводить маленького Эдгара? Вы не представляете, как нам с Йоганом будет тоскливо без вас. Эти длинные вечера, кругом нет уши. Это жуткая тишина. Вы тоже заметили? Что? Здесь какая-то нехорошая тишина. Странная. Такое странное ощущение, как будто я не одна. Как будто все время кто-то рядом. Вам действительно так казалось? Не знаю. Это, наверное, нервы. Уже переехала. Приехала. Все здесь раскидано, господи. Сейчас. Вот. Мы уже почти готовы. Спасибо, фрау Шульц. Вы можете идти. Но фрау Шульц мне помогает? Ничего, Потом. В Риге был сформирован новый кабинет министров в следующем составе. Премьер-министр временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, профессор доктор Август Министр внутренних дел, писатель Лацис, Министр общественных дел, редактор. Рихард, министра... что-нибудь случилось? Да, случилось. Образования... Видишь ли, наш отъезд. Что снова откладывается? Инженер Янис Федер... Да. Нет. Нет, я здесь больше не останусь. Останешься, Марта. Мне здесь все надоело. Все противно. Этот дом. Странные дела, которые ты скрываешь от меня. Странные люди. Крадучись приходит, крадучись уходят. разговаривает по-немецки, по-латышски. Скоро по-русски заговорят. В Иге красный переворот. Советская власть. Сегодня в Риге и окрестностях ветрено Нам некуда больше ехать, Марта. У нас больше нет дома. Продолжительность дня 17 часов 46 минут. Как нет сетей? А куда они делись? Слушай, у меня в уезде 20 таких поселков, как ваш. И я каждому должен объяснить сто раз. Выбирайте старшего, пусть принимает хозяйство бывшего общества рыбак. Выдает сети, горючие, все, что нужно. А это законно? Законно, законно, да. Вы уверены? Законней не бывает. А может, все-таки маленько повременить? А на кой черт мы народную власть устанавливали? Чтобы людей без рыбы оставить? Значит, выбирать старшего? Вот так. Мы сегодня приступим. Ну, действуй. Андрес. Андрес. Дьявол ты соленый. Живой. Живой. Ну-ка, рассказывай. Как же ты оттуда все-таки выкрутился, а? Слушай, у тебя что-нибудь пожрать найдется. А то мне еще 15 километров до дому топать. Ага. Понятно. Лайма! Лайма! Сбегай, пожалуйста, в буфет и принеси что-нибудь поесть. Но там ничего не осталось. Одна сельдерская. Вот все, что осталось, тащи сюда. Хорошо. Так ты что, прямо из отеля? Mm -hmm. Без пересадки? Как ты вообще жив остался? Как видишь, они не успели. И наши пришли вовремя. Лайма, Лайма, бегом! Да уж, слыхали про твои подвиги. Mm. Говорят, твоего следователя по всем больницам таскали. Нигде не могли найти протез головы. Нашел, что вспомнить. Лучше... Дай поесть спокойно. Спасибо. Mm -hmm. Ну, давай. Mm -hmm. Нажимай. Mm -hmm. Слушай, Андрес, mm -hmm. вот пока ты тут живал, у меня появилась идея. Мне вот так нужен начальник уездной полиции. Так что, принимай дела. Что-что? Ты понимаешь, что мелешь? Меня, рыбака, фараоном вонючим! Видал, какой нервный? Успокойся, успокойся. Во-первых, скоро будет не полиция, а народная милиция. Во-вторых, кто, по-твоему, будет в уезде порядок наводить? Ну, ты хоть сообрази. Какой из рыбака полицейский? Такой а? же, как из меня начальник уезда. Ничего. Разберешься Я оформляйся сегодня же. Получай документы, подбирай кадры. Какие документы? Какие кадры? Я еще дома не был. Ой, постой, постой. Как же я забыл? Как же я забыл? Послушай, Лайма! Лайм, придется тебе еще раз сбегать нашего молодежного вожака. Позови сюда. Это да, его... да да да да да да. Быстренько, быстренько. Хорошо. Слушай, какие молодежные вожаки. О -о -о. Ты человек или кто? Ты забыл, откуда я выбрался? Послушай, дома еще ничего не знают обо мне, и я о них. Можешь ты это понять? Могу. Ну? У -у -у. Вот поэтому я и позвал сюда секретаря организации трудовой молодежи. Отличный парень. Бежал из-под ареста, на подпольной работе себя проявил, а теперь командует отрядом рабочей гвардии. Да какое мне дело, кто кем командует? Отец? на прощание липовый мед спасибо ну давай артур по последней на дорожку счастливо тебе добраться жаль сена так и не успел привести ну привести недолго Спасибо, что накосили. Не рано ли вам возвращаться? У вас же нет документов никаких, не попасть бы в новые неприятности. А ему нечего бояться. Перед новой властью Артур чист. Ну, мне пора. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Возьми вот на память. Зачем? Бери-бери. Денег не брал, так хоть память будет. Нет. Я и так вас не забуду. Не каждый бы решился прятать дезертира. Кристина, что ж ты? Иди, попрощайся. До свидания. Счастливо тебе, Кристина. Прощайте. Возьми на дорогу. Спасибо. Ну, будь счастлив. Прощай. Артур, подожди. Стой. Артур… слышал, трактирщика забрали. У него оружие какое-то нашли. Ай. Наверное, Зиди спрятал. Потом сам с дружками сбежал, отцу отвечать. Может быть, тебе лучше уехать? А я причем. чем? Ну, Все-таки подальше от греха. Поехал бы на озера, ведь у тебя там родня. Может быть, вам с Петерсом домишко мой понравился? Что ты меня все время выпроваживаешь? Поворачивается. Какой домишка? Просто жалко, если такой лоб пуля расшибет. Ну и заладила. Якоб, ну надо же что-то делать. За мной никакой вины нет. Это вам виднее, хозяин. А ну, так как запрягать лошадь или нет? Никуда я не поеду. Здесь мой дом. А ты давай иди. Лодку смолить. Иди, иди. Работать надо. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Зайти слов можно заходите Но я здесь не был. Много воды утекло. Да. Я слыхал, что тебя, рыбаки, вместо меня выбрали правление. Или как это у вас теперь там называется? Выбрали. Тогда на, забирай. Рыбный склад, горючие. В общем, все. Спасибо. Если конторские книги понадобятся, отчеты, у меня все в порядке. Ну так... Я пошел. Как мы с тобой не поговорили. После тюрьмы. А о чем говорить-то? Я и так догадывался, кто мне помог туда попасть. Ты что? На меня думаешь? Я следователю сразу сказал, кто поджег мой дом, не знаю. А то, что мы поссорились с тобой, это всем известно. И больше ни слова, Клянусь. И Марты. Да. Вот этого. Не троньте. Помолчите лучше. Да, ладно. Молчу. Только не надо одно плохое помнить. Надо и хорошее. Я тебя на руках носил. Говорите прямо. Говорите. Зачем пришли? Да куда? Мне еще идти. У кого защиты просить? Никто вас не трогает. Не тряситесь. Если, конечно, сами, не будете нам вредить. Ну что ж, спасибо. На добром слове. За все с него спрошу. А теперь даже жалко как-то. Затем он к тебе и пришел. Хитрый. Как думаешь, Янка, за час доберемся? Должны. Да да. Что вы все крутитесь? Сидите спокойно. Ты дошел. Подумай лучше о себе. Погоди, Там отец, как бы не зацепить? Не бойся, не зацепим. Бежим туда ворот там ближе. Быстро. Куда? Назад! Назад тебе говорят! Прячься! А то-то закурить, дай папирос. Как бы и сказал. Здравствуйте. Вы гуляете уже два часа. Он все спит. Видно, у него хороший сон. А я плохо сплю. Ну, на чужбине человека всегда посещают грустные мысли. Потому что я радио слушаю, ночью тихонько, чтобы Эдгара не разбудить. Позавчера Лондон передавал. Говорил один поляк, беженец из Варшавы. Он рассказывал, что в Польше ваши солдаты убивают мирных жителей, даже детей, увозят в концлагеря и мучат. Не знаю, фрау Марта. Я человек маленький и далек от политики. И радио почти не слушаю. Работать столько, что и газету и на раз некогда почитать. Вы, видно, слишком переживаете разлуку с Родиной. Я так ждала ребенка. Дни считала. А теперь боюсь, что его ждет. Нежели он так и не увидит родной земли? Из-за своего отца боюсь. Я же ничего не знаю. Но ну, вдруг с ним случилось что-то? Сколько всего в газетах пишут? Не знаешь, чему и верить. Что вам сказать, фрау Марта? Газеты есть газеты. Садись, сынок, ты же устал. А я картошки наварила, рыбу нажали. Хорошо все-таки дома. Конечно, хорошо, сынок. То Калменч, приехал. Привет! привет. Где Артур. Вон Артур! Там, Он должен там, быть здесь, у себя. Привет! Что? Я сейчас. Идите. Подожди. Сюда. Чем порадуешь? Гостиниц привез. Гостиниц? Какой? Ха -ха. Сюрприз. Ну что, дети, нравится машин? Так? Сюда, Рассказывай, смотрите. что слышно вы уезде. Но ну, гостей принимаете. О -о -о -о. А? Здрасте, дядя Андрей. Здравствуй. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ну как дела? А, помаленьку. Что? С большим скрипом. Да сами знаете. У кого землю отрезаем, ругаются. Кому даем, радуются. А в общем, как говорится, температура нормальная. Ну-ну. Только с Паттерсом опять цирк. Что? То ему мало, то земля не та. Вот смотри. Это его Эрна накручивает. Ох и скволыжная баба. А может сам Мозелс? Ловчит. Их там сам черт не разберет. Черт то не разберет, а вам придется разобрать. Что бы не получилось так, вроде излишек земли озылся взяли, а он при нем же и остался. А Петтерс по своей дурости опять же в батраках. Где у вас список-то? А вот он. Ну-ка покажи. Так. Так, так. Ну, по-моему, толково, по-хозяйски. Ну, если у вас все хорошо, все как надо, тогда держите и радуйтесь. Аванс вашим рыбакам. Сболтнул, что еду сюда, попросили привезти. Так, так. Распишись. 14520 рублей. Ого, это будет по 300 на а сколько это будет в латах? Столько же и будет. И запиши себе, за зарплату будешь приезжать в финальддел 6 и 21 каждый месяц. 6 и 21. Ну, Артур, распишись за свою первую зарплату. Вот здесь. Получай. Советских социалистических республик. Это и мы тоже. Даже как-то не верится. Почему не верится? Говорю, в голове как-то не укладывается. Ничего, уложится. Ну, я поехал. Будьте здоровы. Счастливо. А может и мне с тобой выезд махнуть? Матери что-нибудь куплю. Мне еще в два поселка. Если хочешь, на обратном пути заеду. А кстати, где мать? Что я не видно? Суббота же сегодня. Она у отца на кладбище. Каждую субботу сидит до темна там. Так. так. Столько времени прошло, а она еще горюет. Да. Здравствуйте, здравствуйте, капитан. Здравствуйте. Да какой я капитан, по старой памяти до нашего Ну, братцы, заходите, берите получку новыми деньгами. О, надо поглядеть это дело. Спасибо, да, председатель, спасибо. обрадовал, обрадовал. Посидите тут без меня, я Артур, сейчас. Артур, как все-таки быть созлесом. Момент, понимаешь, тревожный. Ты же помнишь эту историю с нападением на отряд. Будут ли такие, как Озел, стоять в стороне? Может быть, лучше его обезвредить? Я бы его не трогал, Не пойман, не вор. И ни к чему нам лишние разговоры, будто новая власть старые счеты сводит. Ну, смотри, председатель. Ха. Тебе на месте видней. Да. Поехали. Счастливо. Что тебе надо? Выйди, тебе говорят. Я спрашиваю, что тебе нужно? Последний раз говорю, выйдешь или нет. А что тебе надо? Ну ладно. Зачем собаку убил? зачем ты собаку убил? Сволочь, чурак вышел бы сразу, твой кабель чуть не весь поцеловал. А может он того и хотел? Вы перед ними, старые грехи забавливай. Я канистру сюда не клал и не бери. Что вы затеяли? И меня путать хотите? Не шуми ты, не шуми ради бога. отсюда, люди придут и тебя заберут вместе с нами, не понимаешь что ли? Отдай канистру, не знаю я ваших дел и знать не хочу. Замолчи ты, уходите, уходите. А ну-ка, Отдай! рука, мур... не <плевит> Иди спать, <плевит> царый, дурак! Пошли, если пикнешь, смотри у меня! Идем! Быстро! <плевит> Давай! Я не поджигал! А -а -а. Воды, воды! Давайте добы! Отец, выступай быстрее! Давай в отход заходим! Бедра! Федра тащите! Скорей! Ах, лопаты! Не лопаты! С той стороны давай! Воду! Сталкивай в воду! Выливай! Давай сюда скорее! Да чёрт! У меня уже все ноги прогорели! Опаты давайте На сюда! помощь! Что? Розовца убивают! Помогите! Люди, помогите! Помогите! Убивают розовца! Помогите! я брат... Прекратить! Самосуд не позволю! Защитник нашёлся! Бандитов защищать будешь? Да? – Что? – Самосуда ну, не будет. Вставай, Якоб, вставай. Встань. Встань. Я не виноват. О, Господи. Отойди от него. Отойди. Погодка, как раз для лова. Да, теперь головешки только половишь. Послушал бы ты моего отца, ничего бы этого не было. И я хорош. По всем лесам бегал как дурак. От а того не сообразил, что они именно сюда прибегут гадить. Ну где их теперь найти? Ничего, далеко не уйдут. Если бросит лодку, все равно где-нибудь след останется. А если в море затопит, песком затянет? Тогда, конечно, концы в воду. жевоглот и бога не побоялся, а бог то он все я дегу, а он в дюнах стоит. Нескладно мы начинаем новую жизнь. Да а кто виноват? Сами прохлопали. Кто мог подумать, что злостно? Стал... И сам ведь рыбак? Совсем озверел от злобы. Да ладно, во всем разберутся без нас. Думаешь? Да. Приехали. Куда повезете? Выезд? Что, судить его будут или как? Это вы у начальника спросите. Здравствуйте. Снимите меня с поста председателя. Я ошибся. Следовало бы. Только тогда и меня пришлось бы снимать. Тут и моя ошибка. Хотя, как я там сейчас поглядел, еще много неясного. Собака убита, взломан погреб. В чем задержка? Давайте его в машину. Сейчас! Собака, погреб. Это можно и нарочно, чтобы замести следы. Тоже верно. Ну, я поехал. Ладно. По стороне письма. По стороне. В сторонку, в сторонку. Отойдите. Стыжи твои глаза. Не было его там. Он потом прибежал. Когда уже горело все. Не поджигал он. Я видела. Не поджигал. хочешь, чтобы нас посадили? Забрали в гестапо? чем дело? Что случилось? Ты понимаешь, что ты натворила? Да успокой ты ребенка, черт побери! Сколько раз я тебе вбивал в голову, чтобы ты здесь никогда ни с кем, ни о чем! Это же надо додуматься, болтать о таких вещах! Да здесь заодно такое слово отправляют за решетку! Я не понимаю, почему такая истерика? ты не понимаешь! Что такое антинемецкая пропаганда, ты понимаешь? Клевета на политику Великой Германии, это ты понимаешь? С кем это ты разглагольствуешь? О зверствах немцах в Польше, о концлагерях, о массовых расстрелях? Я вообще ни с кем не разговариваю, кроме тебя и господина Шольца. Какой Шольц? Слушай, ты в конце концов понимаешь, где ты находишься. Неужели я должен тебе класть в рот и разжевывать такие вещи? Это же все люди гестапо. Матфред на меня сегодня орал, как на последнего мальчишку. Боже мой, какая грязь. Какая мерзость. Выслеживать, подслушивать, доносить. Какими же грязными делами надо заниматься, чтобы все это терпеть? Да, я терплю. И много я многое готов вытерпеть от них. Я готов им лизать сапоги. Лишь бы они помогли нам вернуться туда, откуда нас выгнали. Пойдем, мой маленький, пойдем.